Honda Servi 2015 год замок зажигания после ремонта. Condos RV пятнадцатый год закончен ремонт замка зажигания. Автомобиль заводится, ошибок нету. Закрываем. Кнопки работают. Откладываем этот пульт. Берем второй. На одном ключе мы заменили лезвие, потому что оно было изношено. Заводим автомобиль. Пробуем кпп. Все четко.